Аудику 7. Пришло лето. Сани готовь, как известно, летом. Будем ковырять заслонку размораживателя В-107. Вот это. Выскакивает ошибка на работоспособность не влияет все дует нормально этот фен но ошибка висит неприятная неприятно надо устранять кстати вот скоро будет видео по снятию коробки механики с вот этого зверя а6 ну и так дополнительно стоп Перед снятием этой чехарды Вначале снимаем Нижнюю левую Обшивку Откручиваем два болта Точнее винта Отключаем плафон. Вытаскиваем разъем АБД. Вот нажимаете плафон. Вот АБДшку надо три вот этих штекерка, точнее три щелчка сжать в эту сторону одновременно и снизу нажать вытащить. Включаем зажигание. Пользуемся ноутбуком, потом зажигание выключаем, заслонки останутся в сервисном положении. При включении в следующий раз заново зажигания, они вернутся в нормальное положение. Далее, подключаем диагностику, подключаем ноутбук для того, чтобы выставить заслонки в сервисное положение. Включаем зажигание Поставили заслонки в сервисное положение. Панель начала мигать. Выключаем зажигание. При следующем включении заслонки вернутся в нормальное положение в рабочее. Далее снимаем блок реле головкой на 10. Тот балтик, точнее он ту гайку. Так, же это все? Вот. Откручиваем эту гайку. И потом выщелкиваем все, все щелчки. Вот этот. Вот этот. Щелчок. В общем, все по периметру, чтобы снять вот эту приблуду. Главное сорвать, а потом уже рукой. Выкручивается легко. Отщелкиваем щелчки пластиковые. Берем торкс Т-30. Откручиваем. Две гайки. Ой, два Болтика и снимаем лягушку вместе с креплением. Снимаем блок реле. Сейчас покажу какие. В общем убираем его вниз не могу я вытащить и показать одновременно чтобы там провода ничего не задеть ничего не порвать сейчас сниму покажу какие щелчки надо отщелкнуть так снимаем педаль если не снять педаль то блок вытащить нереально может конечно у кого-то и получится но я не хочу ничего разломать тем более, все-таки Эльза хоть зачастую и врет. Но на данный момент, судя по всему, она права. Надо снять педаль. Торкс Т30. Разъем. Кстати, может кому еще и пригодится Видео по снятии педали, опять же три, три винта Такая штука? Сейчас будем его крутить, одной рукой не могу и вынимать. Вот, значит вот этот болтик извиняюсь. Значит, вот эта гайка откручивается. Вот щелчок, который надо извлечь. Его отверткой с вот этой стороны отжимаете. Ну и вот крепление, которое заходит в паз. То есть получается что? Открутили, низ опустили, выдвинули. Так не получится показать открутили опустили выдвинули чуть крутнули и вытащили как-то так извиняйте он появляется доступ к заслонкам Мне нужна самая вкусная В107 Размораживателя вот Это 200 С чем-то не помню Вот это тоже потом Напишу, скажу какая вот. Ну и вот Две штучки На эту разборку со знанием дело, ну не знаю, минут 20. Так, берем Торксик Т-15 и откручиваем. эти два винтика один там один там наверху для этих моторов более-менее удобно снимаем разъемчик откручиваем вытаскиваем далее показывать и крутить неудобно посему откручу покажу уже в разобранном виде В общем, ложитесь на спину. И даже не знаю, как вам засветить вон он. Вон он, верхний, и потом вот этот нижний. Откручивать не тяжело, закручивать будет веселее. Вот, значит, два вот таких тортика стоит вот здесь. Тогда иностранцы, чтобы понимали, вот здесь. И вот здесь проблема будет в чем проблема будет в том что потом вот этот вставить и закрутить но ну, я думаю я его воткну он тут зафиксирую и уже прям непосредственно болты буду вместе с моторчиком туда затуливать вот что мы имеем контакты сервисное положение вот они щелчки как они крышка разбирается в общем так. Попробую снять место, куда он устанавливается. Вот видно, да? Белый рычажок. Подвезти а лучше фотоаппаратом нереально. Солнце Солнце мешает. Вот, вот такой гусь вот эти щелчки по очереди снимается крышка вот этот гусь Можно подкинуть провода можно подать сюда напряжение можно на него подать напряжение проверить но ну, тут уже в общем будет следующая часть если будет так он стоит новый от 4 до семи тысяч в зависимости от магазина был от 1200 я посмотрел с разборок всем спасибо.